Это просто какая-то магия. Красота. Доброго времени суток, дамы и господа. Совсем недавно стартанул второй сезон дополнения Dragonflight. Прошла уже почти неделя. И я уверен, многие из вас посетили какое-то определенное количество эпохальных плюс подземелий. И, конечно же, кто-то успел порейдить. Но лутались шмоток, кучу, да? И, само собой, помимо вещей, мы также лутаем гребни. Фрагменты гребней. Они нужны для улучшения наших вещей до определенного ранга. Вещи по типу героя улучшаются до 441 вещи по типу защитника улучшаются до 437 Такая вот механика. 4 левела, казалось бы, равенство небольшая, но она, конечно же, все-таки есть. Вещи эти, само собой, нужно улучшать своевременно. Держать гребни просто так в сумке не самая лучшая идея, но и бездумно тратить их не особо нужно. Но имеется функция бесплатного улучшения вещей. При этом гребни не потребуются. Сейчас все объясню, покажу эту магию и расскажу полностью, как работает эта механика. Потому что порой я слышу от людей такие фразы, мол, типа «О, я не буду этот плащ апгрейдить, он не с теми статами, я дождусь, пока мне дропнется нужный плащ и буду уже апгрейдить его». Ну, сами понимаете, нужный плащ может тропаться очень и очень долго. В столице наша основная, да, как оно, Вальдракин, в зоне Тальдразус Имеется моб с улучшением предметов в PvP-отделе Тут награды за очки чести, награды за очки завоевания И вот он, улучшение предметов на карте тут Что получается? В чем механика? Почему в начале видоса я смог спокойно, бесплатно улучшить Плащ с 428 до 441. -го. Да, все потому, что на мне надет 441 плащ. Он со скоростью передвижения, он очень хорош для меня, к тому же немножко универсальности, она никогда не помешает. И симица он вполне неплохо. Если же я возьму, например, другой плащ 428, то все его ранги, все его улучшения тоже будут бесплатными. 0 требуется грибней аспекта и 0 грибней змея. Все потому, что у меня уже просто-напросто имеется 441 плащ. Проверим иную механику. Мы сходили в мифик рейд, там трэш же имеется, да, трэш убивается. И вещицы, которые вылутываются с трэша, с мифика, они пока что персональные при получении. Их можно разролить между рейдом, разумеется. И мне удалось получить 441-ю шапочку с трэша. С боссов шмот не лутается, не падают латы, зато с трэша падает. Попробуем на примере шапочки все реализовать. Я хотел бы проверить свою ячейку и заберу шапку. Она 431. Я должен ее апать бесплатно. Суем шапочку и улучшаем. Да, все верно. То есть, если у нас есть вещица, item левела подобного, то мы можем улучшать бесплатно. Только за драконьи камня. А лутаются они очень и очень в большом количестве. Мы проходим эффект плюс, получаем 60 драконьих камней Если кого-то апает этот ключ по очкам, по Рио, то еще дополнительно 65 камней Плюс пролутка почвы, сумок, всяких сундуков тоже дает нам драконьи камни Всякие там квестики, прочая активность В общем, почему бы не пропать эти вещицы? И там симица не проще, да? Поэтому я просто возьму ее, улучшу и пусть она валяется уже 441-я в разных вариациях, в разных итерациях Просто все про просимлю и буду чекать, что для меня лучше А драконьи камни, их можно тратить, почему бы и нет Их можно накапливать только в количестве 2000, к сожалению Как-то так Улучшайте свой шмот, не копите эти гребни, не жадничайте Улучшайтесь по этим левелу И это даст вам хороший такой прирост по статам